Как зовут? Дженеса. Дженеса? Я родин. А а Настумите. Девчонки, девчонки, девчонки, девчонки, девчонки, вы очень бьютифульные. Спасибо. Мне нравится то, как вы гер... сейчас тут сидите и в тряпке, которую вы одете. Very nice. nice. Какие на сегодня планы? Пить чаёк. А ничего, если я к вам присоединюсь? О, нет. То есть не против? Нет, тебе нельзя. А с хера это? Мы хотим побуть одни. Вы можете и дальше сидеть, базарить, а и один рядышком посидеть. Мы тебя не знаем. Не знаете? Тогда слушайте сюда. У меня сегодня выходной, я думал зацепиться, чтобы мы куда-нибудь сходили и пожрали. Сори, но мы тебя не знаем. Ну так по дороге как раз и познакомимся. Все будет хорошо, возьму вам корма. Мы тебя не знаем. Ну так в этом и весь смысл. И в том, чтобы друг друга узнать? Нам это не интересно, абсолютно. А что это ты меня обижаешь? Что плохого в том, чтобы просто с вами познакомиться? Я люблю, когда сразу две девушки. Я люблю, когда много. Может, тогда залетим ко мне на хату и замутим тройничок в таком роде? Точно нет. И вообще тебе уже пора. Вы уверены? Нам с тобой некомфортно. Вот именно. Окей, okay. гуд <связь> <связь> <связь> Вот это я сказал, ну про тройничок. Ты только продолжай снимать. Не, ну до два лема уже заряжены. Не, на ч за убожество? Тебе нужно забрать уже завтра. Давай уже врубайся в процесс. Мне конкретно нужно знать, и сколько я потеряю бабла и сколько я бабла подниму. Это миллионы баксов, миллионы долларов, ты вообще врубаешься. Я не могу просто так терять бабки. Мне нужно все знать. И давай уж завязывай тупить. Прямо сейчас. Надеюсь, ты меня понял. Очень приятно. Вот жены. А ты бьютифл. А вы чё, еще не замужем? Че тут трёте сидите? Ой, ну ня ай ай-ой-ой. А, вот же вы, бабы, а у нас сегодня контрактик на 100 старбаксов. А вы откуда? Я из в Орлеана. Орлеана. А я отсюда. Местная. Мы приседем. Итак, а что насчет? Какие на сегодня у вас планы? А, ну, типа, ну, развлекаться. А что насчет погадаться за мной на моем Ролс-Русе? Ты хоть разготалась? А нет. А что насчет прыгнуть в него прямо сейчас? Ахмед, я же тебе говорил, ты что там нёс про 40 миллионов долларов? Я эти копейки трачу на корм собакам. Хорошо, я с ним поговорю, потому что он каждый день заставляет меня ждать. Ты мне должен был дверь открыть, шевелись. Нахер я тебя нанимал. Позже побазарим. Эх! Я их для вас купил. А ну давай уже завязывай пиздец. Ты их себе купил, а не мне. Эм, Я же тебя реально уволю. Поедешь обратно в Дубай. Кабыли, а вы что тут расселись? Ой, оно сегодня его. Переведи. Айзаин, что из Малафту или Чё вы делаете в его машине, а ну вы Он сказал, что это его бибика. <пирает> Нет, это все мое. Я Аладин, принц Дубая, валите Владыка, простите. Никаких извинений. Вот я вас для чего мудаков нанимал. Вы должны меня возить, они а всяких шкур. Это я вожу шкур. Они же бютифульные. А, -а, а, Владыка сказал, что вы очень бютифульные, и он хочет пригласить вас к себе домой. Вы поедете с Аладдином? Я надеюсь, вы согласны. Хорошо проведем время в моей хокке. Залезте, залезте, сейчас поедем. У меня мало времени. Я хочу сфоткать вас возле машины для моего инстаграма, чтобы показать Дубай Пеппул. То, как я живу в Лос-Анджелесе. Камон. Я хочу отфоткать этих был рядом с этой тачкой, так что пошли вон из нее. Если сделаешь дерьмо, я тебя уволю. Хорошая фотка или дерьмо? Very good picture. Окей, окей. Ты что прикалываешься? Я новеньких привел. Я же тебе говорила. Они будут жить с вами. Принимай новых шкур. Жасмин. Ты только посмотри, что он творит. С меня хватит. Да они же шкури. Забирай их и пошёл вон. Пошли нокер, мы не Эй, Да это же ты... шкуры, Жасмин, посмотри на них. Я им лопаты no, подарил. No, no. Вот бред.